Всем привет, Вы на канале Мистер Диньяс, с вами Дин и у меня сегодня выходной, а по выходным я иногда себя балую салатом, он мне очень нравится, этот салат по составу очень простой, я думаю что вы его сделаете и у вот вас все получится, ну приступим. Вот это бананы, вот это вишня. Ну, Бананы я уже почистил, как видите. Вишня у меня замороженная. Я ее достал и разложил на две тарелки, потому что у меня будет две порции салата. Я разложил вишню по стакану в каждую тарелку теперь я добавлю 1 ложку сахара в каждую тарелку. А теперь я поставлю в микроволновку, чтобы вишня разморозилась на 2-3 минуты. Берем вишню, открываем в и ставим. Капи. И минуты я поставил. Думаю, этого классика. Ну вот уже разогрелась наша вишня. Достаем ее из микроволновки. Ставим другую тарелку с вишней, чтобы ее разморозить. Вот выглядит вишня когда она разморозилась, в ней много сока. Класс. Я люблю такой вишневый сок. Ну вот и эта порция готова с вишней. Разогрелась, разморозилась и достаем ее тоже и будем голосовать дальше. тарелки сразу мороженой вишней готовы ребята продолжаем дальше делать наш салат не осталось только нарезать бананы А сейчас и сделаю берем банан положим начинаем ездить да, вот такие кусочки порезать все кусочки. Стоимо берем балян и начинаем резко. На каждую порцию по два банана. А вишня это сака на порцию, это где-то 200 грамм. У меня две порции салата, поэтому я взял 4-4 банана и 500 грамм вишни. Если вам закончится положить что-то полейшее, делайте на свой вкус. Берем снова банан И вишня заморожена перед тем, как ее смешивать с бананами, ее нужно разморозить в микромауновке 2,5-3 минуты И снова ложим тарелку. Бананы нельзя микс потому что они там потемнеют. А я один раз забыл и засунул салат с бананами, и они стали черными. Вишня разморозилась, а банально ставить черный. Последний кусочек и все. Ну вот, я все порезал, а теперь старший пережать. И будем кушать. Завтра. Костюшки мы завтра готов. А теперь все перемешаем. Берем ложку и начинаем перемешивать. Когда мы перемешиваем, посмотрите какой красивый цвет становится у банана. Розово-бордовый. Очень красиво. Да. Посмотрите, какой у меня красивый салат получился. И, наверное, вкусный и очень полезный, я думаю. Давайте его попробуем. Ммм, ребята, как вкусно! Очень вкусно! Пробуйте и пишите мне в комментариях. Вам понравился мой салат? И всем пока! С вами был Дим. Пока! И соствуйте! Ах, ты не хранишь, ах, ну... Ах, нет ах, ах, ах, ах, ах, ах, а, Это что такое? Это что Ой! Это даже не сраться Ой! Охвани меня! Охвани меня! Охвани меня! Охвани меня! Может, меня! Охвани меня! Охвани меня! Охвани меня! Охвани меня! Охвани меня! Охвани